улучшения у пациента после диетотерапии. Только в этом случае, начиная с небольших доз под пристальным наблюдением врача, данные препараты назначаются. Вот. И естественно здоровым людям ни в коем случае их.